Я на Красной Поляне, я поехал в горы сделать для вас э, очень интересный видеообзор, вы все этот комплекс знаете. Перед нами четвертый корпус, его заканчивает, смотрите, фасадную часть, э, заканчивает остекление. Бары, бассейны, хамамы, рестораны. Перегородки у нас полностью стоят. Посмотрите, какие высоченные просто. Вот вы представляете, вот такая огромнейшая дверь. Есть ли потенциал будущего у комплекса Сан-Пик? Огромнейший. Друзья, всех приветствую, всем здравствуйте, все, кто смотрит наш канал. Агентство Сочи ДВ это тот канал, где полностью есть вся недвижимость города Сочи. Я приехал вам показать очень интересный проект, за который проект вы все знаете. На дворе у нас месяц декабрь, уже перешагнули середину декабря, светит солнышко, на улице тепло, комфортно, кайфово. Я в мега крутом проекте. Что я вам хочу показать? Я на Красной Поляне. Я поехал в горы сделать для вас очень интересный видеообзор. Вы все этот комплекс знаете. Кстати... У нас уже верхушки заснеженные, прям на горах снег лежит. Скоро у нас откроется горнолыжный курорт, э, горнолыжные все вот эти трассы. Сам жду не дождусь и поедем кататься. Где я нахожусь? Комплекс Sun Peak. Я вам сейчас хочу показать, да, максимально, насколько он красиво преображается, что здесь возводится, как строится, э, как закрывают... Фасадную часть, остекление, благоустройство, где у нас будет бассейны, озеленение, зону отдыха. <coughs> Самое главное, назовите мне хоть один город, где у нас в декабре, да, можно идти просто в одной рубашечке. До Нового года осталось буквально пару недель, но... Позади меня, друзья, я не знаю, видно, не видно. Посмотрите, заснеженные горы. Сейчас я максимально это все полностью покажу. Я вам покажу этот мега крутой комплекс. Так, давайте все-таки поехали рассмотрим. А то здесь начинаю болтать. Ну, красотища неописуемая. Друзья, давайте рассмотрим. Посмотрите. Комплекс. Все, фасадная часть закрывается. Это второй корпус. Пошел первый, второй. Там идет третий, четвертый, пятый. Пять корпусов ровно напротив нас. Светит ярко, солнышко. Вот он, ЖД вокзал. Железнодорожный вокзал Эстосадок. садок Здесь у нас будет проходить мостик. Набережная 1 километр, где люди будут гулять. Там у нас будет два бассейна, лаунж-зоны. Вдоль вот этой речки будут проходить зоны отдыха, такие интересные, красивые, да, где люди могут отдыхать. Возле бассейна будет открытая, так скажем, Открытая сцена, где будет проводиться мероприятие, мини-кинотавр свой какой-то домашний. да? Что у нас здесь? Стоят леса, это пятый корпус возводится. Давайте прогуляемся по территории. Все абсолютно завалено строительным материалом. Перед нами четвертый корпус. Его заканчивает, смотрите, фасадную часть, заканчивает остекление. Сейчас мы пройдем по кругу, я вам покажу, насколько красиво. Давайте остановлюсь, видно, не видно, посмотрите, горы заснежены, снег лежит, гора Черная Пирамида, красиво, на верхушках лежит снег, погода просто, атмосфера вот самая главная, знаете, потрясающая, самое главное предверие Нового Года. <Modset> так, друзья, давайте рассмотрим, что же у нас там будет дальше. А, перед нами мы видим, да... А это третий корпус на третьем... В третьем корпусе на первом этаже у нас будет находиться большой-большой ресторан э, Именно направление <coughs> шведской линии Извините, может быть, немножко я тут кашлял-закашлял что у нас здесь, да, поставили небольшое освещение, да, застройщик, но это временно, это стоит временки <сёк> и солнечные батареи. Вот так вот выглядит у нас четвертый корпус, пятый корпус закрывается у нас фасадом, третий корпус у нас закрывается фасадом, практически на 50% он закрыт, и сразу же к нему подходит закрытие озеленения. Друзья, второй корпус перед нами, если... Мы видим, наблюдаем, да. Он полностью закончен. Здесь фасадная часть закрыта максимально вся на 100%. И остекление закрыто все 100%. Вот у нас четвертый корпус. Давайте просто заглянем, зайдем, посмотрим, как у нас будет выглядеть а, наша, так скажем, входная группа, перегородки. Как вообще будут выглядеть у нас номера. Сейчас мы с первого этажа зайдем. тихо-тихо, я тут чуть не упал. Вот так вот. Высоченные первые этажи. Так вот у нас будут выглядеть номера, номерной фонд. Здесь еще поставят, так скажем, вот эту перегородку. Но дело рук еще пока месть не дошло. Что у нас здесь? Сан В санузле самое главное поставили уже унитаз. И здесь у нас будет большое шикарное остекление и выход на свою террасу. Я вам сейчас покажу наглядно, как это будет выглядеть на готовом корпусе, на втором. Вот это у нас здесь, так скажем, коридор, да, назовем, это четвертый корпус. Ладно, друзья, давайте рассмотрим, что у нас будет самое интересное, как же это будет уже выглядеть готовое вживую. Сейчас мы зайдем с вами в корпус номер два, Друзья мои, уважаемые мои. Блин, вот в преддверии Нового года настроение просто, знаете, то, что я нахожусь постоянно в Сочи, в Сочи, внизу в Сочи, там красиво, там хорошо, там тепло, там не чувствуется преддверие Нового года. Но приехал я в горы на Красную Поляну, воздух совсем по-другому, вот, знаете, такой свежий. Сейчас открывается, с 23 декабря у нас открывается горнолыжный сезон. Что у нас на комплексе здесь будет? В зимний сезон Есть зоны, где можно оставлять Свою сноуборды Брать в прокат Сушилки для сноубордов есть Зоны отдыха Целая куча лавочек Бары, бассейны, хамамы, рестораны Детские площадки Зоны там для мам Чтобы куда-то отдать своих детей Ну, знаете, это вот такой максимальный Комплекс, где есть Ну, это город внутри города Я его так назову Посмотрите, давайте я вот развернусь. Он состоит из пяти корпусов. То есть, позади меня первый, второй максимально готов. Третий, где у нас будет зона именно первого этажа, весь огромный большой ресторан. Корпус номер 4, да, и корпус номер пять. Давайте зайдем, посмотрим все-таки, как будут выглядеть у нас зоны террас. Как у нас будет выглядеть... Высота потолков, вообще изнутри посмотрим, комплекс, атмосфера здесь совсем другая, вот э, аналогов у нас на всем курорте, да, э, горного кластера Красной Поляны, ну у нас аналогов нет, это такой как город внутри города, если вы еще на самом деле хотите что-то рассмотреть, выгодно, э, в ипотеку рассмотреть, э, в мат капитал рассмотреть, Пожалуйста, аналогов хочу сказать нет. Давайте посмотрим, что это такое. Друзья, друзья, друзья. И еще раз, вы, мои друзья, посмотрите, насколько он красивый. Вы представляете, когда все корпуса будут, именно вот, э, все пять корпусов вот в таком красивом стиле. Когда здесь будут стоять лавочки, э, огонечки, елочки. Когда здесь будет все красиво. Напротив нас гора черная пирамида. Она уже заснеженная представляете вот эту атмосферу он находится у нас здесь гора проходит трасса здесь гора проходит железнодорожная трасса да вот он же до да, вокзала здесь же и автовокзал мы как будто бы в таком в своем ущелье находимся очень красиво а Первый этаж, здесь у нас будет весь первый этаж, это максимально будет ресторан шведского направления, еще раз повторюсь. Хочу сказать, 5 корпусов, в каждом корпусе будет лифт, лифт бесшумный, представляете, всего 3 этажа, и на эти три этажа будет лифт. Ну где такое есть, покажите мне вот этот мега крутой комплекс, да где, вот видите, здание, маленькое здание, это будет конференц-зал, конференц-конгресс-холл, такой небольшой, где будут собираться какие-то мероприятия, очень важные, очень интересные, будут проводиться какие-то личные переговоры, не личные переговоры. У нас в сторону Красной Поляны, в сторону всех курортов, горнолыжных курортов, будет ходить трансфер, шаттл, буквально ровно 1-2 минуты, и вы будете уже на курорте возле подъемника. Симпатично, красиво, обалденно. Предлагаю, давайте посмотрим, все есть камни. Мне безумно нравится этот проект. Все, кто раньше думали, хотели, гадали, мечтали, вот хочу там попасть. Так, о, друзья, давайте проберемся все-таки. Я не знаю, как я сюда зашел. Я думал, что здесь будет закрыто, но здесь оказывается все открыто. Это мы во втором корпусе. Так у нас будет входная группа остекления поставили. Перегородки у нас полностью стоят. Посмотрите, какие высоченные просто. Вот Вы представляете, вот такая огромнейшая дверь. Дверь выше меня. Сама дверь, наверное, высотой метра три. Вот входная группа у нас просто высоченнейшая. Что у нас здесь? Первый этаж, например. Вот мы с первого этажа выходим. И у нас будет своя небольшая терраса с видом во двор. Вот такой вот шикарнейший, красивенный у нас будет вид номерного фонда разной площади от мала до велика уже проводят. Посмотрите, полностью. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Здесь у нас будет коммуникация. Потихонечку где-то раковину устанавливают, где-то устанавливают санузлы, вентиляция, штукатурка. Максимально все готовится, подготавливается, друзья. Что у нас осталось до преддверия нового года? Буквально пару недель. А до следующего года осталось у нас еще ровно год. Ха, правильно. Так, что друзья, посмотрите, у нас здесь я так понимаю, что это какая-то будет комната, пока Месси не могу понять по планировкам, где, как, что. Ну вот входные группы, уже входные двери. Да? Посмотрите, какая дверь. Дверь просто широченная. Дверь огромнейшая. Все полностью завалено строительным материалом, строительным ремонтом. Друзья, давайте, знаете, я вам так скажу. А, есть ли потенциал будущего у комплекса Sun Пик Огромнейший. Потому что сейчас весь горный кластер, да, он отходит к Сириусу. Сириус это начиная от моря, от воды и заканчивая горным кластером. Цена поднимется еще в разы. Да, цена сейчас чуть-чуть уже подросла. Цена набрала, так скажем, свои аппетиты, но впереди у нее еще огромный скачок цены будет. Потому что аналогов в городе Сочи на Красной Поляне в горах такого нет вообще, от слова совсем. Поэтому если сейчас возможность рассмотреть в этом комплексе, себе номерной фонд да, какой-то э, неважно там площадь 20 квадратов или там вы хотите может быть 40 квадратов 50 квадратов да безусловно можно нужно потому что аналогов нет давайте я вам сейчас покажу камеру посмотрите какие шикарнейшие виды перед нами гора черная пирамида здесь только сами виды да они просто сводят меня с ума. Так, у нас здесь какой-то мини-гончик едет. Давайте мы его пропустим, а то вдруг он нас сейчас задавит поддавит. Мне Неизвестно, как, что он тут носится. Ладно, друзья, мы сейчас не о нем. Снег. Новый чистый белый снег. Захотели покататься, да, взяли сноуборды в аренду, на прокат, сушилки со своей достали и поехали кататься. Захотели кушать, пошли покушали. Захотели в бассейн сходить, пошли покупали. Захотели сесть на ЖД вокзал и уехать в Адлер, в Сочи, там без разницы хоть куда по побережью Черного моря. Перешли ровно мостик, через одну минуту вы сразу же на ЖД вокзале. Вот он, мега крутяцкий комплекс. Вот эта вся часть, газоны, это все будет озеленение, все будет красиво, благоустройство. Здесь будут ходить гулять люди, э, наслаждаться, целая куча лавочек. Э, вдоль речки, еще раз повторюсь, я говорил, да, будут зоны отдыха, лаунж-зоны, э, два бассейна, рестораны, кинозалы, э, детские площадки. Здесь будет максимально все. Круто, уютно, ну, просто шедеврально. Воздух свежий, конечно. Мои легкие к такому воздуху не привыкли. Потому что я привык, что у нас в Сочи плюс 17, плюс 18 градусов. Так, Алиса, тебя забыл спросить. А, я привык, что у нас в Сочи плюс 17, плюс 18 градусов. Месяц декабрь, середина декабря. А на Красной Поляне дышится совсем по-другому. Чувствует, чувствуется прям свежий, свежий воздух. Что я вам хочу предложить? У нас есть в нашем... В первом корпусе на втором этаже оплаченный полностью ремонт, мебель, техника. Максимально все под ключ. Видовые характеристики прямо на гору. Черная пирамида и во двор. На втором этаже 17,8 квадратных метров по цене 13 миллионов 300 тысяч рублей. Друзья, я надеюсь, что вы все слышали, что... В этом комплексе 13 миллионов 300 тысяч рублей есть номер, где уже оплачен ремонт, мебель, техника с шикарнейшим прямым видом на гору Черная пирамида и во двор. Номера стандартные. Это 17,8 квадратных метров с балкончиком. Когда вы можете со своего балкончика... Давайте я вам на примере покажу второго корпуса. С балкончика вышли, сидите, пьете чай, кофе, утренний завтрак захотели покушать сходили в ресторан шведского направления позавтракали пообедали поужинали и наблюдаете на гору черная пирамида где уже гора заснеженная что у нас по сдаче осталось полностью весь комплекс сдается в четвертом году третий квартал то есть до сдачи у нас осталось максимально еще один год и 10 месяцев застройщик идет с опережением сроков максимально все быстро посмотрите Строительным материалом все завалено, ребята работают, фасадная часть, вот позади меня четвертый корпус, да, закрывается фасадом, остеклением. Ну, то есть на эту стройку не стыдно заехать никогда, потому что, да, здесь атмосфера именно набирает свои обороты. Итак, ладно, друзья. Если вам понравился весь этот видеообзор, пожалуйста, ставьте вот такие лайки. Я буду вам максимально признательно благодарен. С вами был Иван. Это канал Сочи ДВ. Это тот канал, где есть максимально вся недвижимость за этот город Сочи.